Спасибо автосалону Альтера, особенно менеджеру нашего Данилу и Владиславу, старшему менеджеру, за подбор автомобиля, терпение, здоровья, благо всем. Ну, вот вроде все. Все, спасибо, поздравляю.